А с кем же я буду? Она головой боится водохнуть каждый раз, когда я сбила да, купать. Да-да-да, он как бы надо было Садитесь, будешь рассказывать, что, Садите, что вовремя, за стол все садитесь. А? сразу не Слова да, ласковая, моя, слово ласковая. Дай мне, дай, да, дай. Мне, да, дай мне, да. А, а, слой, а, слой, слой, а, слой. Слой. а что ты даже не прощаешь на я это не место Зачем Подожди, подожди, не бросай, не бросай. это как? Ну, как, как регистрируют Зарегистрировались, да, <смех> Они расписались. А теперь Поля, -то не видно, Саша, -то Саша, Саша, Саша, Саша, Саша, Саша, вы согласны выйти замуж за Илью Степанову? В не выступает. Я тебе разрешаю, кошечка? Ну, хочешь, не зуб, а жена за невесту. Вот, а, а теперь невеста должна надеть жениху. Согласны вы же взять Антонину Владимиру? Да?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 Ну, ну наливайте, быстро, быстро, детки, поноли. Ну, что тебе не шуму, что они за Нет, нет, тебе у нее. Аня, понадочка, за храбрым пол. Поздравительное Пусть. слово. Конечно, старшему сыну предоставляю. О. Так, сра так, сражаться так сражаться. сразу. Ну, В а общем, вот мне то, хочется вот. выпить за наших молодых, за их юбилей. Не каждому давно дойти совместной жизни да, да. до такого праздника, да, да, да. бок о бок. И как в народе говорят, человек должен посадить дерево, построить дом, родить сына. Дерево они, по-моему, посадили. Да, конечно. Дом не один, наверное, построили. Сын. Детей нарожали, да. воспитали, научили, определили. И я от всех детей, Нет, нет, нет. ну пока от себя, ладно, <связываю> <связываю> благодарны нашим родителям. И низкий поклон вам, дай бог вам здоровья, Спасибо. до 100 лет О, живите. В общем, одним словом, сегодня для вас горько. Спасибо, <связываю> <связываю> горько. <связываю> Дорогие наши родители, мне очень хотелось, чтобы вы не старели, не болели, чтобы только могли радоваться нами, своим здоровьем. Вот здесь ярко-каленькие цветочки. Такое да? случайность. И дай, дай Бог, дай Бог вам здоровья. И спасибо вам за все большое. Спасибо. Спасибо, за святой. Нет, не за это надо Староферол, сок-томар, нет. Да, не давай. не ты еще ты? не все. А вот я что а делаю. Никто. не ну, да, да, да, да, да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. давай. Да. там Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Довелось мне быть на совхозе в одном. Ну и приехала одна женщина, за дома огняка, и говорит, Володя, поздравь поздрав своих родителей с таким юбилеем. А ребята сидят там, директора совхоза, да Та что такое? Да Та вот родителям золотая свадьба. Мы прочитали в районной Азити. Ну ребята налили все по стакану вина. Директор Мартыновского совхоза, вентарного, там винодел. Еще были. И стоя всех выпили. И говорит, передайте большое поздравление. Выпишем мы на следующий год пропуск. На, не monksки. на борошке, а на такой виноград. Мартыновская винсовхозья, винтарная. Надо было сразу брать. Кого у нас, Витя, чего бы обещать, если сразу не взяли, кому-то отдал. Пояс ушел. Ну посмеялись мы конечно. Ну что я хочу поблагодарить вас, что вы так нам дали образование, выучили, воспитали. Не заставляли картошку yeah. копать. А сажать? А сажать? Как ты говоришь? Вова, да помоги мне сажать. Я говорю, мам, вот тут вот живет живете, антатра. Я пойду, я рыбу, сейчас рыбу принесу. Вова, да не ходи. Да сейчас, вот тут вот, в братом канале. Пошел и вечер в ночь, пришел с водочками. Я как хватило в водочке, да Самое главное вам пожелать, это самое главное здоровье. Остальное у вас все есть. Все, все. есть, и деньги есть, и внуки есть, и бравдуки есть. Все, все, все есть. Самое главное, чтобы вы не болели. Так, так, вода, вот вода, да. наши такие. Да. За это За это я. Во вас. Мам, скажите, а мы не болеем, мы не болеем. Правда же. Мам. они пьют, братья, вот, Не, не, Не, не, не, не, нет, шампанское, а шампанское мы пахли. что насчет гадет. Да, просто а ну, попробуй вкусные. Ты давай, как вкусно. Ты дали Знаешь, я тоже... А за такие А такие И за что? За Далее? Да, только только Да, это мы три месяца положили Самое маленькое их, последний. Так, ну, я вам желаю, конечно, здоровья, и долгих детишек, поживите и спасибо вам большое за то, что вы нам Всегда помогали, всегда нам во всем труду, и в стройке, и во всём, И до сих пор помогали. Спасибо вам большое. Дай бог вам здоровье. Спасибо. спасибо. Молодец. Красивый, это б... Молодец. Вы горько, Ворка-то не скажешь. Ворка-то не скажешь. Ворка-то не скажешь. Ворка-то не скажешь. Ворка-то не скажешь. Ворка-то не скажешь. Ворка-то не скажешь. Ворка-то не скажешь. Ворка-то не скажешь. Ворка-то не скажешь. Ворка-то не скажешь. Ворка-то не скажешь. Ворка-то не вот, вот, вот, Ворка. не скажешь ворка то не скажешь ворка то не скажешь ворка то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 это дата вот, примерно 50 лет. Это, по-моему, записывается в истории. Да. Это раз. Вы вспомните, как мы жили. Вот она надо, вот она Бога. Ну, ты, что помните. Это, это, это ляпка. Мы вместе жили, а Миша, мы... сколько что-то. Вот поглядите, сейчас. И вспомните ту жизнь. 50 да. лет прошло, будет цветет. Ради детей мы живем, ради детей. Мы, мы можем их можем. родили, и они нам дети ваши, достойны. И они должны помогать. И мы ему пока мы живем. Дай Бог вам здоровье. И что, до того года посидеть-то, пизда, да как да, его? Да, да. посидели. Да. Долго да. выступала. Я не должен, так что долго подарила. Слышишь, Коля? <Ouais> Коля, я хотела вот Ясно, я вам вообще не четверть самогонкой стоял. А Миша Довудов пришел у Венцерадию, а дождь был. И он выставил окно, стекло вытащил и четверть это украл. А я видал и заложил. К нему ходили и мы купали эту четверть самогонки. Мы было... уже теперь ждать. Рвется, рвется, рвется, никто не дает. Даю, даю, даю. Надо Я было не раньше не рожаться, дарить бы раньше да. слово. Жизнь, и вы прожили очень тяжелую, да. очень тяжелую. Это, это, да? да, это жизнь была очень тяжелая. И, вы... да. и все-таки вы ее перебороли. Да. У вас были и трудности, <с и стройка, и нужда. И как сколько вы поделали одну и другую, и держали вы худобу, и молодцы вы, вот и детей вы красивых нарожали. Радоваться красивые, прямо. Хорошо, дюже красивые, дети, хорошие. красивые хорошие. и умные. И дай Бог вам. Вы прожили, столько никто не проживет, это надо по 50, 50 лет вместе. Ой-ой-ой. Это дата очень хорошая. Вот я вот не могла вот выступить, так я вас люблю, поднимаю, вот, Давай, моя золотая. золотая, золотая мой золотой брат. Вы меня торгили. золотой. Доступ же Вот, это когда мы успели подготовить... Я еще хочу вас за детей. дочь. А я я я что я Я да. Вот за десять. За двадцать. Ну, за. На одежде Ну, я имею в виду, ждем <свят> в этом лице. В этом <свят> в общем, Спасибо <свят> вам за да. то, что. О, довольный. Вы Вырастили вырасти, такой. Довольный. Раз я так говорю, начинаю это, соответственно, <свят> <свят> <свят> <свят> <свят> <свят> Спасибо, спасибо вам и здоровья, спасибо, вот спасибо, Надя, вот кого зря. Ну давайте да, за да, хорошие все, да, давай. Ну давай, бери. что Я не а ну, точно да. Это уж он я сейчас могу. скажет. Говори правду. Отец мать, спасибо вам за то, что вы нас соединились, у нас лет назад. По-моему, те слова, которые я тогда вам сказал на свадьбе, они, по-моему, остались у нас на самом деле. Не знаю, может быть, подпомнать, кто нет, но... Не могу, ну, Спасибо вам за все. Поздравляю вас с вашим юбилеем. Желаю вам еще прозыскать немножко. Для себя. Для нас не надо. Для себя. Спасибо. А я не люблю рыбу, когда... Ждали у Да, ждали у а За что, Анна Даниловна, вам, пока мы не пьяные, хочется... И молодыми, и молодыми, А, нет, ну, законным браком. Никто не сказал. Слова поздравления и горько звучали, наверное, 50. Это, ну, это так, ну, кажется, наша свадьба. 27. И вот, кстати, так интересно, все-таки в один день э, свадьба ваша и наша состоялась. И я, ну, мне хочется, я надеюсь, что мы, наверное, тоже доживем. Это может быть какое-то такое очень доброе и хорошее предзнаменование того, что и мы сможем, сможем дожить до такого события. Борька! Да. Я я его не слышу. что не забыл. Я уже знаю, кто я. Живецка. После пришель простибай. Две дочки и я. А, не, куда же надо? Да, прости меня, гробочка. Да. Нет прощения, голову сплеч домой с вами. Семеночка. Надо. надо. Прошу, не да, я же и просила. Все. ну как я могу ее ну, не простить? Ну, так, иди делать <смех> смокну. Иди сюда. Вы как меня не люблю кто? Салют, сродного дня? Я знала, что они любят, поэтому не поцеловал. Ну, дорогие наши родители. Конечно, действительно, вы такой хороший пример для нас. И нам теперь тоже хочется дожить до, ваш... до таких же лет, до золотой свадьбы. Давай. Будем стараться, конечно. Наоборот, юбилей бывает нечасто. Да. Юбилей это словно не звезда. Мы желаем вам только счастья. Счастья светлого и навсегда. Улыбайся. Ну, и Улыбайтесь. Да. Это ваш сегодня праздник, ваш юбилей. Мы вас обнимаем, целуем. Привет от наших детей. Спасибо. Здоровья вам. Здоровья. И много-много здоровья. Спасибо. За хорошие слова давайте. За хорошие А девочки доверили, а вот и Да я пришел, простибаем. А тут еще вот они родненькие сидят. Вот они трошечки красавицы. Да я э, мечтала, да одну себе когда этому про шею Вот моя золотая рыбочка. Вот это вот, <тил> Да, Вам вино кто меня это? Да да вот хоть хорошо. Я хорошо, же тебе поправляю, а а так хочется. Короче, не, ага. не хочется. Ну все. Так, тихо. Дорогие дети, внуки, правнуки, братья, сестры, племянники, племянницы. Нам сегодня. Сравнялось по 50 лет, как мы живем. Прошли большие годы. Во время значит, нашего... До этого... Садитесь. До этого. Началась Великая Честная война. Живее. Я был призван в армию. Ну да ты короче, а то он... Ничего, ничего, все посидеть. Сиди, синий. Не везь, не убивайте. Был призван в армию. А сам своими. И вот когда я излечился в Баку, в городе Баку, добирался я до города ша, до, домой. до шахту я значит, доехал. И вот 22-я остановка, я слез. Иду на кошелях. И думаю, какая же мне судьба. И вот, пожалуйста, судьба. Полный а дом. Полный детей, внуков, правнуков. Это значит, что? Счастье. Уже Пошел все, я что? домой. А я... Миша, малый, Лита, сестра Еще малая, требуется меньше. помощь, кормить. Я сам себе думаю. Значит, я обязан здесь быть и выкармливать брата, сестру, мать. Мать не говорит, Нет. Илюша говорит. Мне просился сон. Волнование. А другое, говорит, пошло так. Медленно, медленно, но пошло. Это вот Сейфар Васильевич погиб, а ты остался живой. Я остался живой, и вот я задался целью найти себе вторую половину такую, чтобы она и в огороде была, и в доме была, и танцевала, и спела, и чтобы красивая была. И я ее нашел. И вот она в Константинку пешком петуха возьмет под руку, идет в Константинку подрастет петуха, Купить два метра этого полотенца или что-нибудь такое, и так, и так, значит, следы, и песни пели, и работали, и учились, и все пошло хорошо. И мы, значит, жили, немного тесновато стало, Дугу построили где сейчас Жвиданова, тесновато стало, мы сюда перешли. И, и вот тут, и тут начали воспитывать детей, воспитание какое? Требуется деньги. Требуется все. Мы стали работать, выращивать овощи, ходить, поэтому до самой Мординуки пешком прохлить и все виноградники, чтобы торговать, понимаете, там вино. Вот. Все, все эти я поля, до самого Мординуки, все поля знаю. Все поля. знаю. Не сходи из виноградное. Погреб у нас полный заставлен вином, а, самогонка, вино. Сами в кухне живем, мы у в по торгуем, мы очень сажаем в шахты. Нам пошло за 80, на 8 десяток. Вы помогали все время, мы нас вырастили, как смогли, выучили, воспитали. А теперь не всегда, а помочь надо так Как да рано? Да, Но, да как, рано как рано, когда мы падаем? Как не ну, надо. Ну на лавочке сиди, сиди. Нанимаем и нам ну, это мы есть, вот на Это будем. Будем все делать. Вот как работа. А как у вас была свадьба? Ваша. На стенке писали. На лошадях. Не, ну коротко, ну коротко. Пошли засватали ее, мы до колабинах. А потом значит, 19 октября. Свадьба... Этого... Ноября. Не, октября. Октября. были. 19 ноября свадьба свадьба была... Начали. Большая свадьба. Большая. Ну, хм. Большая... Большая... Большая... Большая... Большая... Большая... Задета была свашка, а от меня была бабка Маня, если сейчас она старая. И дождик точно на 19-го, такой сыпом Жичка. точно нас так вот было. И нас поле сняла себе пухой платок белый и прикрыла зонтиком, и, зонтик. Зонтик. и прикрыла нас. О -о -о. Вот помню если сейчас, как она вот, я... Еще я... вопросы будут? Будут, и... будут. А много у вас на свадьбе людей было? Много. Много, много было. Сказали же много. Кроликов сколько было? было? Кроликов uh -huh. не было. Не знаю, кого им подарили. Много-много. Самы Зеленую козу подарили. Что подарили? Подарили зеленую. Все куры зеленые. На стене девочки, то куры. На стене на стене. Я русь так вот А почему зеленые? Ну кадай тами. Я думаю так. Дети сейчас сидит на личине? И они скажут. они сказали. их могут сказать что мы плохого, только хорошего. все силы применяли, чтобы детей выросли, чтобы они не были голодные, чтобы они были Ну мы шоу одеты. применяли тоже, и за картошкой вырывали, ездили, копали, Старались и свиненькие ездили. Старались коровы свиньи ныржать, чтобы не дети не были. Кашу. И сейчас картошку в локтах с нами, мы глянем, хотите все Нету, Две коровы было. Вс ⁇ достаточно. Мы ну, трудились. И это ты придумываешь. Вот тоже смаху нашли. <laughs> ну ладно, Та чтобы, чтобы ума знала. Ну, тут все, тут все, все знают. Тут, тут, ну, в общем, власти. да, не, ну все знают. Короче говоря, так. Родителям мы подарили э, 11 миллионов 825 тысяч деньгами. Плюс пылесос пилос. импортный, как его называете? Samsung. Самсунг. Это Samsung, лучшая Samsung. производство, сборка Samsung. в СССР, в РСФСР. Ой, да... ага. Потом пуховый поток. Надо сама выбирала сегодня. Свежий, теплый. Чижой. еле не донесли. Еле а донесли. Что так, еще? Дальше. Жениху подарили. Кофту невесте еще. А кофту невесте подарили. А лена, хорошую. А хорошую. Ну, конечно, Тамара, не Сносу нету. А -а -а -а. Жениху одеколон а -а -а -а -а. торт импортный не достать таких. Да, вы же за границей ты был вчера. Что еще там? Ну и любую ласку они сами друг другу должны подарить. Ну да и вы же это подали. Ну мы уважение. Да, да. Так это от, от, от всех детей. А то Надя говорит, я за что password, gwthat, ты скажешь? Сваха, ты загинаешь. Вот в долларах. Вот это Кохта. Все видели? Пиши на стене. А это на денег, что-то. И деньги вот они. Нет, деньги Я не Я Деньги в Я тоже Я люблю. Я тоже Я так, я сама говорила, любое уважение. Ты ему говоришь. Да. А ты ему еще вот подумал. Ну, вот я, я говорила. Любое да. уважение. А ты побольше тяпку. <с novice> да все, сколько шесть тяпок, все они мои. Итак, и, так и стараемся. Ну да. Все Бог. мои тяпки. Да. Так подожди. Пошли, пошли. Дибор, Дибор, Полковник отпустил отпусти до дому Боже, скучилась, боже, звучилась девчина за бою Боже, скучилась, боже, звучилась девчина На пися воды холодненькой, забудешь <мулялась> Ты... Это Боже молодые. учили мне по-грузински. Это 54 года назад. -го -го -го. Не надо ли собаку? Я Тома, поди же, Уже все. Я... Сколько у тебя? Ну, ты два ну, да. да. да, землю а И вот тебя сегодня... А Члены... откинули, да? Откинули, откинули, да, ну, много а там земли. Они, представьте, там и жопы, это. Нет, молодые, там, У нас первая мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы. У ну, вас она была год вот, не знала, а мать училась, она же у нас Ты Мы Вы д**а, молодые, но и, нам нужно учиться вот такому не оптимизму, у вас, у а, вас, вот, всю жизнь, вы не сможете ее никогда не замечали, чтобы вы там прославили, как с нами, я не знаю, прожили всю жизнь вот так, в и заготований никаких у вас там не было. Вот вы певел, пожалуйста, за разу не Ну, сама была. Со всеми, там, со всеми, такая тяжелая жизнь. вот нам нужно получится у вас вот эти жить. Тяжелое движение. Нет! Очень Ой, да не правда. жизнь так тяжелая. Дай бог не последний. Да, Выпьем, нальем. Дай Бог, чтобы всегда нам так вот и было хорошо. Да? Самое главное, здоровое, самое... вы выпьешь, ага, все будет. Няньки, он говорит, выпила, я дам. Как улетали, кого похватали, все с дают в дудки и направляют. Кто меня? Да меня он Что нож не прошла. И что они не муж и жена, что нож не На палате не были они. А ты говорила сказать. даже за стол. Вот это вот палятьи, как я стояла, так и тошноть. Ну и что? А вот что? А А вот -а. ну, да что? -то, что -то. Валька, валька. Валька. А вот А вот <гум> Зачем нам? Потому что они Ну, может, они уже, они уже а хорошие. Так, Ирина, уставай, моя ты крошечка. Так, так вот, да, да, да, да, да, а я знаю, а что чисто, чисто, Она не, а не останусь, а а под... дорогие молодые, а дорогие молодые, а. столько а. вам уже сегодня нажелали, прям уже ни мысли а нет, что нет что мне ни слов, повторяться, конечно, буду, самое главное, здоровье. Вот счастье у вас есть, счастье у ваших детях, внуков, красивых таких, похожи они на вас. Вот. Здорово вам еще раз. Здоровья и здоровья. Спасибо. Спасибо что то здоровья, Друзья, здоровья. На вас, здоровья. Давай, не Перевод. что буду женой или да. сестрой, а, то только возьми. меня мили, ты меня, меня зовут Лесбик, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, моя, а, Кто ну, да. это, это, это, это проехал? а, а, а, это, а, а, это, а, а, да, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, что а, да, а, да, а, а, а, а, а, а, не вот это. Нет, вот ниже, ниже. О, о, о. Макай сахар. Ну ты знаешь, да? Да, да. Алиса, ты думаешь? с летом не можешь. Вот сахаром хорошо. Ну-ка давай, давай, помочайся. Ну-ка, там сахар, ну-ка, сахаром, держи. Ну-ка. А у меня есть, какие-то прабовки, Оля, есть? Есть прабабка у меня? У меня есть. У меня теперь два кромочки ты поешь все. Я да а стол. Я как раз пролезла через стол. Я здесь Можешь, Можешь, давай чуть с нами. Сто двадцать миллионов. День на земле. Умничка. Умничка. Умничка. Умничка. Умничка. Умничка. Молодец, Я тебе мусичка. Да. Вот, вот. А да, Пусть все знают, на Да ты что? Ой, ой, виталка так. Посмотри, Слушай, Улыбайтесь. Ой, не найду кнопку. Улыбайтесь, Дайте ко мне. Сейчас тебе, да, Вот это А Вот это сюда. Вот это сюда. Вот Вот ну, все-то Ну, конечно, работает. Вот, тебе уже не уложили. Попробуй. Да, вот Ну, конечно, Не родители не попали там. попали. Попали не да, попасть, да, не да, понимая. Эту, меня, там не видела. Не, не, не, ты родителей свои родители. Только смотри, чтобы увидел их родителей. Не называй, пока не видишь их. Обои, чтобы были вместе. Да ты их не видишь, ты их. Победуешь родителей это на родителей. Фотоаппарат он, туда, а в вообще в не а что там глядеть а потом а потом а хватит <ледит> хватит нельзя а то мы расплатимся под галстуком вот родители подогревают все белая рубашка и галстук Писали, дарю, я дарю такого Руслана, ну, а из из дани. Причине, там Вернее, там есть как... дани. И вас поздравляю, Светлана. Ну, Леша, Светлана, сидели сейчас, поздравляю вас. А я Музыку давай, Я с не Сейчас мы посвалим потанцевать. Слышишь? Слушай, или рыба. Редактор